Меня зовут Александр, и я расскажу про ГРИД как систему распределенных вычислений. Эта система интенсивно развивается в Украине где-то последние 5-7 лет, и наш институт принял активное участие в ее развитии. Как известно, вначале было слово, и слово выражало концепцию. Слово grid в применении к вычислениям обычно неправильно переводят как… берут основное значение в английском языке решетка, в то время как в данном случае это происходит не от самого слова, а от словосочетания power grid. И это словосочетание означает электрическая сеть, и концепция означает, что это так же, как пользователю, который втыкает штепсель в розетку, все равно, где была произведена эта электроэнергия и как она доставлялась к нему, точно так же и пользователю, которому необходимо произвести какие-то вычисления, должно быть все равно, на каких компьютерах, под какими операционными системами и прочие технические подробности, как выполняются эти вычисления. Эта концепция была сформулирована в начале 90-х годов прошлого века, и За это время возникло очень много разных систем, которые удовлетворяли этой концепции. Они занимались поиском внеземных цивилизаций, взламыванием шифров, поиском криптовалюты и прочим, прочим. Но наибольшее развитие получил научный грид. И наибольшим толчком к развитию научного грида Создание в Церне большого дронного коллайдера для нашей истории важно то, что эта установка продуцирует огромнейшее количество данных. Эти данные необходимо, во-первых, где-то сохранить и, во-вторых, обработать для того, чтобы получить уже какой-то физический результат. Во время проектирования этой установки перед авторами встала такая дилемма. Классический путь решения состоял в том, что надо построить очень большой суперкомпьютер, который бы занимался решением этой задачи. Неклассический способ состоял в том, что а давайте распределим это вычисления по разным институтам, входящим в коллаборацию, и таким образом задействуем эти самые мощности грид. По структуре самих вычислений Основным моментом является возможность проводить параллельные вычисления. То есть, если задача устроена таким образом, что каждый следующий этап можно делать только после предыдущего, то ее нет смысла распровеливать. Если же все пункты можно произ... выполнять независимо друг от друга, то можно произ... произвести эти вычисления за гораздо меньшее время, поручив их каждому отдельному процессору. В прошлом веке основной способ развития вычислительной техники был в наращивании частот процессоров, системных шин и прочее. Мы от мегагерцов перешли к гигагерцам, и это был первый способ решения задачи. Плюс, значит, но Потом мы подошли к физическим ограничениям в наращивании частот. И сейчас фактически единственным методом увеличения быстродействия является распределенные вычисления ну и как мы можем видеть это выразилось в том что любой компьютер который вы сейчас можете купить любой смартфон это многоядерные системы Следующим этапом в объединении вычислительных ресурсов после многоядерных процессоров было объединение компьютеров в вычислительные кластеры. Значит, здесь показано, как это выглядело 15 лет назад. У нас объединялись обычные компьютеры обычной, обычной локальной сетью. Здесь показано, как это выглядит сейчас. Значит, компьютеры стали гораздо более специализированными, они заточены именно под, вычисления, под производство вычислений. Соединяются компьютеры очень высокопроизводительными шинами, которые, кроме того, что позволяют передавать большое количество данных, еще оптимизированы под передачу именно мелких пакетов. А именно такими пакетами обмениваются компьютеры при решении параллельных задач. Ну и, конечно же, нашим кластером далеко до кластеров ЦЕРН. Видите, в ЦЕРНе это огромнейшие, сравнимые с футбольными полями, производственные площади. Значит, следующий шаг в объединении ресурсов возник с удешевлением технологии оптоволокна, когда вычислительные кластеры разных институтов, разных учреждений стало возможно объединить между собой и таким образом распараллеливать задачи не только внутри одного кластера, но и географически между разными точками. Вот, то есть, э, с физической точки зрения GRID э, сейчас представляет собой набор кластеров разных институтов, которые соединены между собой оптоволоконными каналами. Основные кластеры, в том числе и наш кластер, подсоединены к системе на скорости 10 гигабит в секунду, э, более мелкие кластеры подсоединены на 1-гигабитными каналами. А, э, более интересна структура GRID с э, логической точки зрения. Значит, здесь э, основным э, э, структурным элементом является виртуальная организация. Э, виртуальная организация объединяет в себе с одной стороны учреждения, которые обладают э, кластерами вычислительными ресурсами э, и предоставляют их для выполнения вычислений, э, с другой стороны, э, э, пользователей, ученых, которым эти вычисления необходимо производить, исследователей. Причем в качестве исследователей могут выступать как физические лица, отдельные ученые, так и юридические лица, то есть институты. И чаще всего как раз институты и предоставляют свои кластеры для вычислений, и используют же их возможности. Но выигрыш получается в объединении, в кооперировании этих ресурсов, то есть когда ресурсы не используются для решения наших задач, мы их отдаем под решение других, когда, наоборот, нашим задачам нужно больше ресурсов, они берутся у других. Значит, В каждой виртуальной организации прописывается, ну, кроме того, какие кластеры его поддерживают, как используются перечисленные здесь основные грид-интерфейсы, именно это позволяет унифицировать эти кластеры между собой, то есть прописывается, какое должно быть установлено программное обеспечение, какие версии, так чтобы пользователи могли запускать задачи на любом из этих кластеров, а еще точнее, чтобы менеджер задач мог их распределять на любом из этих кластеров. В Украине сейчас существует что-то между 20 и 30 виртуальных организаций. Если кого-то интересует, значит, здесь представлен сайт организации «Инфраструктура», которая в свою очередь является виртуальной грид-организацией, которая занимается созданием грид-инфраструктуры. Ну и, конечно же, для обеспечения такого распределения необходимо специальное программное обеспечение. Так же, как компьютеру для работы нужна операционная система, так и Гриду необходимо. Это программное обеспечение называется МИДУВЭ. Сейчас используется ARC, который потихонечку устаревает и желает, который сменяет его. Это программное обеспечение занимается тем, что ведет учет наличных вычислительных ресурсов, распределение задач между ними и еще очень важная часть любого V это accounting, accounting и биллинг, точный учет того, кто сколько ресурсов предоставил, кто сколько ресурсов потребил. Ну и дальше я расскажу о том, какими грид задачами занимаются в нашем институте, примерно по степени загруженности наших вычислительных мощностей этими задачами. Значит, наш институт участвует в Церновском проекте Большого Дронного Коллайдера, конкретно в коллаборации Алиса. На момент создания этих детекторов мы поставили, выставляли туда кристаллы. Сейчас же наш вклад это вычисление при помощи Grid. Значит, на этом графике вы видите оранжевым, здесь он больше желтым, похож, что самая большая кривая – это то, каким вклад нашего кластера среди других украинских участников. То есть видите, вклад нашего кластера определяющий. Вот, значит, А здесь приведены кривые всех Участников коллаборации, значит, вот наша кривая так, такого же оранжевого цвета, значит, здесь наше достижение, основное достижение в том, что эта кривая хоть как-то заметно она не сливается с горизонтальной оси. Вот, значит, при этом для Алисы наше участие было не, не очень так сказать, сложным и структурированным. Мы инсталлировали программное обеспечение и потом просто предоставляли наши вычислительные ресурсы. Второй проект в области физики высоких энергий – это БЭЛ-2. Это японский коллайдер, ну, чем-то похожий на Большой ядрон, и только все-таки поменьше. Значит, сейчас он в состоянии реорганизации, эксперимент b 1 закончился. Кстати говоря, для эксперимента, ну, один он тогда не назывался, просто эксперимент Белль, в нем использовался один мощный суперкомпьютер для обработки данных. Значит, B2 будет ориентироваться именно на GRID, и наше участие было в моделировании потоков данных, которые будут возникать в этих экспериментах. В создание этих структур, и также некоторые физические задачи, как, например, калибровка детектора, точнее, все системы детекторов, задачи, связанные с такими вещами. Следующие задачи, которые вычисляются на нашем кластере, это квантово-химические расчеты. Значит, это виртуальная организация, Campuchem, которая использует специальное программное обеспечение в квантовой химии. Редко кто программирует с нуля, обычно уже используются готовые программы, для которых описываются в специальных конфигурационных файлах молекулы, которые необходимо рассчитать. Их жесткие параметры, вариабельные параметры. Значит, и Дальше можно рассчитывать пространственную конфигурацию очень сложных молекул. Это нужно для самых разных разных э, химических задач. Вот одна из таких задач – это так называемый докинг. Это, пожалуй, самая сложная э, задача. Значит, э, Проблема состоит в том, что если нам необходимо э, воздействовать каким-то образом на белок, э, мы делаем лекарство, значит, то э, э, вещество, которое э, присоединяется к белку, должно совпать по, атом, там, по атомной структуре э, с э, компонентами белка, примерно так же, как ключ совпадает с замочной скважиной. Вот. То есть необходимо подобрать очень тонко эти параметры. Вот. Значит, соответственно, это можно делать при помощи вычислений, просто методом подбора задавая вариабельные параметры и меняя конфигурацию этой молекулы так, чтобы она в конце концов совпала с нужной нам целью. Еще одна часто используемая задача ⁇ это локализация возбуждений в сложных молекулах. Очень часто ученым необходимо знать, где именно происходят возбуждения в молекуле. От этого зависит то, каким образом эти возбуждения поведут себя впоследствии, каким образом будут релаксировать. Следующий класс задач, которые у нас решаются, это моделирование роста кристаллов. Ну, это классически численный эксперимент, когда мы можем просчитать на компьютере распределение термических полей, распределение вещества внутри ростовой установки. В принципе, как и идеал, и некоторые фирмы действительно дошли до такого идеала, для каждого кристалла, который растится, запускается своя компьютерная модель, и на этой модели можно смотреть, что это, с этим кристаллом произойдет через некоторое время, и, соответственно, иметь вот этот самый запас этого некоторого времени на то, чтобы корректировать процесс роста, если вдруг что-то пойдет не совсем так, как планировалось с самого начала. У нас же в основном проблема состоит в том, что наш, наш институт все-таки научный, а не производственный, и каждый рост немножечко отличается от предыдущего, поэтому сделать такую программу сразу оптимальной сложно, у нас же эта система... Моделирование используется именно в качестве э, численного эксперимента, когда необходимо что-то изменить в процессе роста, то его проще сначала просчитать, а уже потом ставить дорогостоящий физический эксперимент. А, ну и э, то, чем, э, тот проект, которым занимался непосредственно я, это э, использование агрид для хранения медицинских изображений. Проблема с цифровыми данными в нашей стране, в общем-то, такая, что они удаляются в момент создания. То есть практически все кардиографы сейчас цифровые, но снятая кардиограмма распечатывается на ленточке, отдается пациенту, а файл вытирается. Соответственно, изображение либо распечатывается на бумаге, либо на пленке, отдается пациенту, файл вытирается. ГРИД, поскольку он предназначен не только для эффективных вычислений, но и для хранения больших объемов информации, может решить эту проблему хранения объективной медицинской информации. При решении этой задачи, кроме чисто технических проблем, которые на то и технические, что профессионалы их решают, мы столкнулись с двумя организационными. Одна это то, что мы совершенно четко себе признавали, представляли, что наши врачи, да и не только наши, не будут получать ГРИД-сертификаты для работы с этой системой. Соответственно, нам надо было обойти этот вопрос. И второе, что в гриде как научной и, в общем-то, открытой системе невозможно хранить персональные данные оба эти вопроса были решены созданием соответствующих шлюзов, вот, в частности шлюз, который ставится в медицинскую клинику, работает в общепринятом и в мире и у нас в Украине стандарте Дайком, и таким образом врач, который с ним работает, для него это совершенно прозрачно, он отсылает на какой-то Дайком сервер в локальной системе, а то, что потом эти данные хранятся где-то в гриде, он может и, и не представлять. Значит, При этом персонал данные хранятся на этом локальном сервере и не покидают физические пределов медицинского учреждения. Таким образом решаются эти задачи, значит предоставляются эти данные тому, этой системой тому, кто эти данные загрузил, за исключением одного важного случая, который позволяет практически использовать эту систему. Значит, если пациент, данные пациента были загружены в GRID, то на бланке ему распечатывается QR-код, и если он после этого пошел куда-то на консультацию в совершенно другое лечебное учреждение, то врач может сосканировать этот QR-код при помощи планшета, смартфона, любого устройства совершенно стандартной программы. Там записан адрес в греде, где хранятся данные, и он получает доступ к этим данным. И только к ним. То есть система примерно такая же, как в файловых хранилищах. Всякий, кто знает ссылку, получает содержимое этой ссылки. Кто не знает ссылку, не, не, не получает ничего. Значит, ну и наконец, если кто-то проникся этой темой настолько, что возникло желание поучаствовать, что-то посчитать в гриде, то первое, что вам необходимо, это получить грид-сертификат. Для этого пойти на этот сайт, и там подробно описана не очень простая, но инструкция, как это сделать. Вот. А после этого вам надо вступить в какую-то из виртуальных организаций и приступать к расчетам в рамках Этой, этой виртуальной организации. В частности, очень многие студенты у нас делают практически там, дипломы или что-то, используя эти вычислительные ресурсы. Спасибо за внимание. Эту Я, ну, вы, когда мы перестанавливаем да, на, на нашем компьютере, то это занимает нам много времени все программы, все установить, наладить. Вот, ну, скажем, один день надо потратить. А сколько же дней надо будет потратить, чтобы переустановить полностью эту всю контролируемую систему, если то ну, вы знаете, с этой проблемой мы сталкивались еще до создания редкластера. Ред вот. И сейчас есть системы, которые можно переустанавливать на ходу. То есть, допустим, если нам надо поменять какой-то жесткий диск, какой-то винчестер, то мы даем команду системе, чтобы она... Вставляем новый жесткий диск, даем команду перенести с этого на тот, при этом система не останавливается. Все продолжает работать. Вот. То есть, есть сейчас возможности в частности делать миграцию системы то есть переход на middle V операционную систему более высокого уровня, не останавливая ос основные сервера, основные их функции. Я нет, нет, ну вот, э, чем сложнее система, тем сложнее и средства управления этой системой. То есть есть э, функции, которые позволяют, не останавливая эту систему, производить апгрейд. Э, э, э. Второй вопрос такой, смотрите. Вот вы... Сергей хочет что-то добавить. Да, я, я просто проясню. Я просто тоже как-то занимаюсь этой проблемой, если кому-то интересно, во всех этих программах, которые используются для вычислительных версий, существуют, так называемые, минорные и мажорные открытия. И когда идут какие-то вычисления, то обычно обновления пакетов идут достаточно часто. И система настроена так, что когда приходит обновление, администраторам, приходит соответствующее уведомление о том, что до такого-то числа вы должны обновить свою систему. Обновление находится там, -то, ну, в стандартном месте, но ну, обычно это репозиторий они зафиксированы, преработают в той операционной системе, которая пользуется, сантефиклическую, например, для оценки. И, соответственно, в определенный момент администратор перекрестится, обновит программное обеспечение, и убедится, что дальше. -то. Если это не произошло, про происходит откат на предыдущую версию того, что было, то есть обычно сохраняется предыдущие версии. В случае, когда происходят большие обновления, то проще сделать, как построено у нас создается новый виртуальный сервер, на который накатывается все программное обеспечение, он настраивается, и по факту его готовности происходит подмена краткосрочная, ну, одного сервиса другим, изменение времени сервера. То есть э, система вирту виртуальных серверов позволяет поддержать на за про запас несколько серверов, ну, в том числе даже с разными LV, которые там находятся. И это позволяет в случае, тоже достаточно оперативно реагировать. Мы некоторое время даже были в смысле, подопытной лошадкой, когда э, ну, морской свинкой какой-то, вот, когда тестировалось программное обеспечение, и таким образом находились какие-то баги несоответствия от э, этого программного обеспечения тому, что требуется для производства. Да, у нас тогда оказались самые новые компьютеры, которые еще не тестировались в других частях. Вот. Второй вопрос связан с тем, что эти расчетные мощности вырабатывают очень много тепла. Насколько я знаю, в Европе есть даже программа, когда расчетную мощность ставит для дома, она отапливает. Вот. Хозяева показуются следить на то, чтобы там собаки на нее не было. Чтобы все с ней было хорошо. И, в общем, люди получать тепло, а ученые место для хранения стоит в да, вы знаете, у нас в нескольких институтах были введены подобные системы, когда тепло, вырабатываемое кластером, отправлялось на обогрев ну вот, в Институте кибернетики вот такого актового зала. Вот, ну, в принципе, это все более или менее пилотные проекты, и одна из очень важных проблем, которые мешают этой системе, это, например, то, что Противопожарные системы, которые устанавливаются обязательно в таких вещах, могут нагнедать какие-то газы, которые не совсем полезны человеческому организму, скажем так. И если используются такие противопожарные системы, то тогда теплый воздух, который выходит из системы кондиционирования, запрещено использовать для обогрева помещений. Ну, вот. думаю, что да. То есть, то есть во всяком случае, несколько таких проектов в Украине действуют по использованию такого типа. Последний вопрос, если можно. Вы не боитесь, что система выйдет из-под контроля и за партии платить Конечно, боимся. Я знаю, что мы будем решать на связи директоров, ректором, будем решать куда мы поставим пассаж, куда там, где это на наше количество. а вопрос у меня следующий. Одна из задач, которые на сегодняшний день решаются правильными чувствами в мире, и это довольно распространенная задача, это решение вопросов моделирования погоды и погодных событий. Но скажите, есть ли в Украине какие-то там классные суперкомпьютеры, грид-системы, которые решают такие задачи, а если их нет, то не обращалась ли наша, ну, не знаю, кто там к вам с такими задачами, чтобы вы могли их решать на своих э, гридах? Это, это так похуже опять, все э, Сергея знает больше. Я, я просто Александр больше занимался медицинским видом, а я все. Могу ответить, что работает виртуальная организация, специальная МАО, они в том числе считают институты кибернетики и прогнозируют погодные да, события не только для Украины, но и на заказ, например, рассчитывали а, парагнозируемые а, реакции. То есть наши ученые создали свои программные обеспечения, а они даже в том числе мы тут не говорили о таких возможностях, включении как GPU, это графические процессоры, которые для определенного класса задач могут перекрывать возможности некоторых кластеров многократно. Но эти кластеры, как, как мы понимаем, они могут решать только определенную задачу, там где могут, ну вот про GPU Александр может рассказать, если его за это заинтересует. Но Мао считает, и ответ... Это тема отдельной лекции, я пытался включить. Но есть и считается не только для Украины. И прогнозирование происходит. Если опять же зайти по определенным ссылкам и посмотреть на определенный сайт, можно будет видеть загруженность наших пластеров определенными задачами. Скажите, пожалуйста, а чем принципиально на уровне железа каждый компьютер кластера отличается от того компьютера, который стоит у меня дома? Значит, ну, Во-первых, как вы видели, он в гораздо более эффективном корпусе, так что не надо использовать большие пространства. Во-вторых, во сам процессор может быть и такой же, как и у вас дома. Все зависит от того, какие у вас финансовые возможности, потому что обычно для кластеров покупаются все-таки более или менее топовые процессоры. А вот, значит, вот чего у вас дома абсолютно точно не стоит, это вот этой самой системы связи между компьютерами, которая позволяет очень эффективно обмениваться информацией. Вот. А так, в принципе, то, то есть по то, структуре компьютера, по процессу оперативная память. А, да, еще один момент, что оперативная память на кластерах, компьютерах используется с так называемой коррекцией четности, то есть с системами, которые позволяют определить, была или не была ошибка памяти при произведении вычислений. И во многих случаях не просто определить, была или не была, а скорректировать эту ошибку. Вот. И то есть, поскольку вычисления длятся очень долго, это могут, могут быть и дни, а могут быть и месяцы, вот, то это дает гарантию того, что такие долгие вычисления не пропали впустую, мы гарантируем то, что нигде не произошла какая-то случайная ошибка памяти, которая изменила число в совершенно случайном порядке. Вот. А в остальном, в общем-то, наверное, ну, опять же, использование топовых или стандартных решений там, или как это называется, домашних решений. – Количество процессоров? Ну, – Ну, количество процессоров тоже у дома. Я, я знаю людей, у которых и 8, и 16, вот, но ну, примерно так. – Спасибо. – Спасибо, Алекс. Вот как раз относительно домашнего использования это, насколько я знаю, раньше были проекты в определенных вычислений, где каждый мог поучаствовать в чувствительным ресурсам, в сети at home. и вот используется здесь, ну можно теоретически создать наверное, организацию где каждый там скачает через интернет свою какую-то программу, и часть ресурса, своего там, вовремя, сейдера, может поделиться да-да, это как раз то, что наиболее популярные сети at home, но практически все вот на втором слайде логотипы это именно такого типа сети. В научном греде такой подход не используется по таким соображениям, что... Для гряда, ну и вообще для распределенных вычислений одно из наибольших сложностей составляет гетерогенную структуры, То есть, когда слишком много разных систем участвуют в вычислениях. То, то есть, распределять вычисления между однотипными процессорами, системами, компьютерами гораздо проще, чем между разными. И с начиная с какого-то момента, оказывается, что Накладные расходы на управление превышают те вычислительные мощности, которые предоставляются отдельными компьютерами. Поэтому в научный грид — это объединение именно кластеров. То есть, чтобы войти в грид, вам надо иметь не просто домашний компьютер, а домашний кластер. Вот, вот Людей, у которых есть домашний кластер, я еще не встречал. Это в Алисе, где было, честно говоря, я уже, то есть, возможно, это техническая остановка, возможно, так. А, а. а. да, ну вот Сергей правильно вспомнил, по Поломка кондиционера, соответственно, у нас было включен из там, нескольких сот процессоров, буквально 10, которые могли работать без кондиционера. Пока, пока не устранили поломку, мы выпали из вычислений. Отличие да. а, уже было, а, терминологическое отличие. Здесь пока не отказывается, что при давней и более, как это было, вычисленные да, значит, вообще говоря, если бы то, что мы сейчас называем облачными технологиями, возникло перед тем, что мы сейчас называем грядом, то, наверное, именно оно бы и называлось грядом, потому что именно оно лучше подходит под вот эту самую концепцию. Вот. А если говорить отличие в основном организационного плана, то есть облачные технологии это, как правило, некая фирма, как правило, коммерческая, которая имеет вычислительные ресурсы и предоставляет их как сервис для конечных пользователей. Вот, значит, Грид – это же ну, в каком-то смысле кооператив, это объединение приблизительно равных партнеров, которые обобщисляют свои вычислительные ресурсы и позволяют друг другу ими пользоваться. Вот, хотя, в общем-то, тенденции к сращению, сращиванию гряда и облач, облачных вычислений идут, и я принимал участие в одном из таких проектов. Результатом было, один из участников придумал отличное название Rainbow. Почему Rainbow? Потому что Rainbow это арк in the Cloud. Арк из гряда и клауд из облачных вычислений.